Генеральным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении бывшего судьи Аламудинского района Суда Чуйской области. 11 ноября 2016 года было возбуждено уголовное дело. Установлено, что судья рассмотрел исковое заявление о признании права частной собственности на государственный земельный участок меры более двух гектаров, предоставленный во временное пользование на 49 лет частному лицу и вынес заведомо неправосудное решение в его пользу. В результате противоправных действий государству был причинен ущерб на 89 миллионов 808 тысяч сомов. Расследование уголовного дела было поручено ГСУ ГКМБ. В ходе следствия 1 апреля 2019 года генеральным прокурорам вручено уведомление по подозрению в совершении преступлений. По результатам произведенного досудебного производства следствие по делу окончено и уголовное дело направлено в Генпрокуратуру. После чего в Первомайский районный суд города Бишкек для рассмотрения по существу. В Токмоке двое мужчин ограбили пенсионера. По информации ГУВД Чуйской области, 10 мая с заявлением обратился 80-летний местный житель о принятии мер в отношении неизвестных лиц. Оказалось, что в этот же день, проникнув в дом заявителя, угрожая физической расправой, завладели более чем 12 тысяч месомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП. Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 28 и 30 лет. Задержанные во дворины ВВС Токмока в последующем судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО номер один Бишкека. Досудебное производство продолжается. В Бишкеке мужчина жестоко избил сына за то, что тот уснул у соседей. Как заявили в ГУВД столице 12 мая в больницу с побоями поступил 7-летний мальчик. Медики сообщили о происшествии в милицию. Когда милиционеры приехали, мать ребенка рассказала, что сына избил отец. У мальчика подозрение на сотрясение головного мозга и перелом руки. Со слов матери, ребенок уснул у соседей, а родители долго искали его. Когда мальчика нашли, мужчина в воспитательных целях. Избил его, сообщили в милиции. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре проступков. Назначены экспертизы, по результатам которых статья, инкриминируемая 33-летнему мужчине, может измениться, добавили в ГУВД. В январе-марте этого года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг 540 миллионов 400 тысяч долларов. По данным Национального банка, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, показатель вырос на более чем половиной миллиона. Более 90% денежных переводов приходится на Россию – это более 530 миллионов долларов. На втором месте по объему переводов США – более 6,5 миллионов половиной. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще 3 миллиона 300 тысяч долларов. По итогам января-марта этого года наблюдался и отток денежных средств. Это 116,5 миллионов долларов. Основную часть денег вывели в Россию. Теперь проживающие в столице дети будут поступать в школу через электронную запись. 15 февраля в Бишкеке запущен проект «Электронная запись в школу». Это информационная система, обеспечивающая автоматизацию процесса записи детей, достигших школьного возраста 6-7 лет в первый класс государственной и муниципальной общеобразовательной организации страны. Какие плюсы у данной системы и какую возможность предоставить для родителей данная запись, разбиралась Айтол Кунсулпуева. Екатерина Андреева, как никто, знает о том, как сложно отдать ребенка в первый класс. Несколько лет тому назад для того, чтобы отдать свою старшую дочь в школу, ей заранее пришлось собирать кипу документов и ждать целых 4 месяца. Теперь с появлением электронной записи в школу ей стало гораздо легче, так как в их семье подрастает пятилетний сын Влад, который в скором времени также пойдет учиться. Целая кипа документов нужна была. Ну и приходить надо было сначала в январе, потом если подойдет допустим, очередь то в марте подойдете если не будет места то подойдете в мае то есть у нас бегать не очень много было в первый класс отдать ребенка но дождались ну мне кажется электронная очередь электронные документы это очень очень даже удобно с появлением электронной записи в школу для многих родителей стало гораздо легче, ведь большой перечень документов, бюрократическая волокита, коррупционные схемы и человеческий фактор при принятии ребенка в школу теперь позади. Портал электронной очереди в школы работает на сайте make Запись ведется для детей первого класса. Регистрация, как и последующее зачисление, бесплатная. Родитель может записать ребенка в первый класс посредством компьютера или смартфона в интересующую его школу и онлайн проверять статус заявления. Отметим, Система электронной записи в школы начала свою работу 15 февраля этого года и была разделена на два этапа. Первый этап предусматривает подачу заявок по микроучастку, продлится прием заявлений до 15 мая. Второй этап начнется 16 мая и продолжится до 15 августа. Он предусматривает прием детей вне микроучастка. На сегодняшний день в столичных школах вовсю идет каждодневное рассмотрение заявок и прием документов. По нашей школе квота – это 288 мест, один из классов с кыргызским языком обучения. На сегодня у нас остается 47 свободных мест. Вот, ну, вот Есть еще два дня, не знаю, как закроют, не закроет система. Родители вот у нас в школе два раза в неделю приходили с 2 до 5 по средам, четвергам, приносили уже документы, и уже ребенок считается зачисленным. По первому этапу проекта электронной записи в школы в столице зарегистрировано более 8 тысяч заявок, из них одобрено около 6 тысяч заявлений. Также для удобства родителей была создана горячая линия по номеру 0800 08 -88, 88, где специалисты консультируют по вопросам правильной подачи заявки, списку необходимых документов и другим вопросам. Полтора тысячи родителей были э, поданы неправильными э, заявлениями. Да? Получается, они некоторые ошибались. Э, вместо э, серии паспорта писали фамилии. Да? Были такие ошибки. Вместо фотографии э, паспорта прикрепляли фото ребенка. От, очень много было э, ошибок, но оперативно работали районным центром образования, городском отделом образования. И, э, получается, мы уже исправили 1200 э, заявок. Да? получается, а те, есть заявки, которые сейчас отклонены, это те заявки, которые они ждут второго этапа. Отметим, в электронной очереди в школы специально выделили льготные категории граждан, которые имеют первоочередное право на зачисление ребенка в первый класс. Льготами при поступлении в школу будут обладать дети военнослужащих и этнических кыргызов, вернувшихся на родину и имеющих статус хайрылманов. Нужно отметить, что данный проект реализуется в рамках объявленного президентом указа о годе развития регионов и цифровизации. Айтоун Сулпуй важен Бубакир Улу ЛТР Бишкек. В Кыргызстане в сельском хозяйстве начали применять нанотехнологии в рамках проекта «От почвы до сбыта». Ассоциация экспортеров и импортеров Кыргызленд начала завоз страну органа минерального микроудобрения глицерол, которому нет аналогов в мире. Некоторые крестьянские хозяйства после использования этого вида удобрения значительно улучшили свои показатели. Помимо повышения урожайности, фермеры также отмечают экономичность и простоту применения этого удобрения. Продолжение темы материале нашей съемочной группы. Таштан Курбанов уже на протяжении четверти века занимается фермерством. Основной вид его деятельности – это скотоводство. Он занимается разведением крупного рогатого скота молочной породы. Корм для своей скотины он использует исключительно выращенный им самим. После того, как фермер начал применять на своих наделах современные виды удобрений, он не только повысил урожайность, но и удови. Как признается Таштан Курбанов, он никак не ожидал такого эффекта. До прошлого года, я говорю, два центнера снимали, центнер снимали, а вот до прошлого года, с прошлого года, вот мы снимаем, в прошлый год только сняли вот 4 и половиной, а в этом году, вот дай Аллах, что будет, и она дешевле к нам обходится. В чем? Потому что если на даже столько гербициды не помогают, как вот это средство. Применение современных технологий в сельском хозяйстве стало возможным во многом благодаря поддержке со стороны органов местного самоуправления. По словам главы Краснореченского Аилокмату Каната Коджакматова, после проведенного ими вместе с несколькими крестьянами эксперименты на полях и при получении эффективных результатов, органами МСО был проведен ряд обучающих семинаров для сельхозпроизводителей. В этом году применение современных видов удобрений значительно увеличилось, как в объемах, так и в масштабах. В связи с годом развития регионов, мы стараемся всячески помогать нашим фермерам не только по земледелию, но и животноводству. И одной из этих видов помощи это является увеличение урожайности, то есть применение современных технологий, использование органоминеральных минеральных удобрений в развитии растений угодья. Применение современного, не имеющего аналога в мире органоминерального микроудобрения глицерол является выгодным решением для кыргызстанских сельхозпроизводителей. По словам председателя Ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызленд» Линары Неизбековой, данный вид удобрения является универсальным, так как оно может использоваться при выращивании любой сельхозпродукции. Она также отметила его экономичность и простоту в применении. Вообще органоминеральное микроудобрение глицерол, она по ценовой политике очень благоприятна для наших фермеров, потому что литр глицерола от 260 сомов до 385 сомов. И в чем экономичность этого препарата? Препарат, она зависимо от вида сельхозпродукции, используется за 1 гектар 1 литр. А сейчас уже смело можем говорить, да? что она характерна для кыргызской земли, для кыргызского фермера. Стоит также отметить, что в рамках прошедшей в конце марта 8-й Кыргызско-российской межрегиональной конференции был подписан меморандум о сотрудничестве по реализации проекта производства органических удобрений глицерол между Минсельхозом, Российской компанией «Золотой колос» и Ассоциацией экспортеров и импортеров «Кыргызленд» на сумму 50 миллионов долларов. Как сообщила глава Ассоциации Линара Неизбекова, реализация достигнутых соглашений начнется уже в этом году. До решения о создании совместного предприятия российская компания два года проводила исследования Своей продукции. Тимур Тимиргаляев, Раскальбек и Кульбеков, ЛТР Бишкек. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.